В наши ряды вступили новые товарищи и уже приняли присягу. Они пришли издалека, с востока, запада, юга, севера. И они пришли сюда. В этот час вовсе не случайно. Они пришли с вестями о других лагерях к примеру, на юге, уже очищенном нами, о лагерях, кишащих выродками, ворами, наркоманами и убийцами. Вот она угроза для всех. Каждый день мы живем под страхом смерти. Но этот страх нагоняют вовсе не бешеные фрики вокруг нас. Они – часть божьего замысла. Они – часть кары Господней! Нет! Нет! И вовсе не фрики угрожают уничтожить нас, а наши собратья. Подобно праведному Ною, мы построили ковчег, чтобы спасти людей. Спасти людскую мудрость, чтобы когда схлынет вода, отстроить мир заново. Но ныне, в нашу эпоху, не океаны, Господь призвал, чтобы смести всех проклятых грешников с лица земли. Нет. Не будет ныне нам крещение водой. Нет. В эту эпоху мы есть потом. Это мы были избраны, чтобы окрестить мир огнем веры. Сегодня мы начнем священную войну против грешников, что наврекли на нас гнев Божий. Мы двинемся на север, а тыщем грешников. Обранил это Сан Джон прием. Слушаю. Надеюсь ты готов, потому что пора, прямо сейчас. Давай координаты. Есть. Стоп, где ты? Кратер Лейк, Уизарт Айленд, лагерь ополченцев. Ты вырубил все РПГ? А черт нет, сейчас займусь. Тогда я жду сигнала. Конец связи. Добраться до гранатометов. Где они могут быть? Ага, вышки. Наверняка где-то здесь. Правильно, идите ну, отсюда. Но атаковать другие лагеря это как-то чересчур. Заодно похавать. Ну давай, сволочь. Ага, сейчас. Вот так. Надо идти к Саре. Сара, а, лейтенант Уитекер, прием. Черт, подожди, я скоро. Слушайте, а вы не можете меня снаружи покараулить, а? Приказ полковника. Вели нас вас глаз не спускай. Пошел нахер, ваш полковник. Мадам, язык придержи. Порядки-то у нас меняются. Если не уважаешь приказы... Глянь, никого там. Нормально, никого нет. Так. Что делаем? Быстро собирайся и уходим. Как мы отсюда выберемся? Эй, Везде охрана. Ты не веришь? О, Брайан? – я здесь. Мы идем на вершину. Право на ошибку нет. Понял конец связи. Что за Брайан? Куда идем? Некогда объяснять. Все взяла? Мы не вернемся. Да, я готова, идем. Держись ближе, если что. Эй! Вдруг ты не прочел записку? Кто такой Брайан? Как он нас отсюда вытащит? Я говорил, благодаря ему я тебя нашел. Он боец Неро. Это на его вертолет я тебя тогда посадил. Неро? О, чёрт, Уивер! Нет, нет, нет, вон ту. Канистру. Да. Рядовой. Ворон считаем. Смотри, что делаешь. Вон ту канистру, вон ту. Ладно, все, быстрей. Ну! No! И не вздумай ее уронить. Он нас отпустил. Уивер нас отпустил. О, черт. Охранники. Так, побудь тут. Эй, слушай. Давай войдем. Сейчас. Так этот тип с вертолета, он здесь будет? Да, это долгая история. Я потом расскажу в спокойной обстановке. Так они до сих пор летают? То есть, значит, у них есть ресурсы? Оборудование? Ну да, наверняка есть. Слушай, это ты сама спросишь у Абрайна. Охранник. Сейчас, попробую отвлечь. А, осторожней. Боец, что ты делаешь? Простите, мэм, сюда вход запрещен. Как ты смеешь пререкаться с офицером? Ты знаешь, что тебе грозит Это за неподчинение что? Прик... Это что? Здорово, охранник, охрана, попробую увести. А, осторожней, <связывая> <связывая> хорошо. Давай, мы почти пришли. Скорее бы повидаться с Бухой. Ты хочешь поехать со мной в Лост Лейк? В смысле, я думал, мы едем в Кловердейл? Да, в Кловердейл. Я не к тому, просто была бы рада. Он для меня как старший брат. Родниты у нас вообще не осталось. Пипец. Откровение. Такой! Накануне... В наши ряды вступили новые товарищи и уже приняли присягу. Они пришли издалека. Попробую увезти. А, осторожней. Хорошо. Давай, мы почти пришли. Скорее бы повидаться с Бухарем.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 Мэм, это запретная зона. Сомневаешься в моих словах, боец? Что? Знак отличия, видишь? Это что? Здорово. Ты тоже молодец. Я вижу свет. Идем, мы почти выбрались. Да, точно. Это вершина. Добрались. Где? Где он? Где он Будет, будет. Надо. О, господа, вот мы и наверху. Отсюда открывается прекрасный. А, лейтенант. А я как раз показываю остров нашим новобранцам. И мы собираемся в ковчег. Идемте с нами. А, ну, а, полковник... господа, это лейтенант Уитекер. Она возглавляет группу ученых, которые разрабатывают отраву для неприятеля. Предатель! Что? Нет! Осторожно! Мы не идём пополнить запас. он вас. убийца и шпион. Вы станете Помните слушать его, а не меня. О вы меня знаете. Называется Лост Лэйк. Их лидер Эй, послал его сюда. Эй, говорю вам, я, я этого ублюдка впервые Полковник, вижу. Полковник, поверьте мне! Ходит. Так, я слушаю. Говорю вам, что он шпион. Мэтт, М -м -м. он же псих, вы его впервые видите. Он только он что объявился, врет. и вы ему Что видите? там а, говоришь за нужно. лагерь, а? Я Лост, как его там? Я не вру. Пусть спину покажет. Что? А? спину покажет. Хватит, покажи. хватит. Успокоились. Теперь мы попробуем отыскать истину. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Капитан Коурин, напомните, какая это заповедь? Я точно не помню, сэр. Рассказывай, но только не лги мне, сынок. Я почую. В лагере Лост Лейк он напал на женщину. Ты чё, ваще хренел?! Он был по пояс голый. У него была татуха. На всю спину. Типа сатанинская... Э, какая-то дохлая собака, грызущая цепь, что-то вроде того. Я его оттащил. Он был пьяный, полез в драку. Но кто знает, что бы он сделал, если бы не я. Пусть покажет нам свою спину. И поймете, кто тут врет. Извините, полковник, это какая-то чушь. Повернуть. Ты носишь на себе образ Цербера, пса-аида. И надо же, раскрыли тебя на выходе из-под земли. Но ты ведь не Цербер, правда? Дикон Сан Джон. Он вам врет. Ты прячешься за Я никого не трогал. Я а сам Это его выдали с этого лагеря. Слушайте! Новый лейтенант! Как вы оказались рядом с Намадом, когда мимо пролетал вертолет Неро? Полковник, я не понимаю, о чем вы. Вы же пришли к нам из лагеря Неро. Давно вы за нами спионите? Давно? Мэт, честное слово, я не Один пони… <плот> я ожидал этого от Намады. Ожидал, что такие, как он, меня предадут. Полковник. Это я! О, это я! Полковник, я соврал. Посмотрите, в моем кармане там рация. Это я их вызвал. А вам всем я врал. Я врал лейтенанту. Я сказал, что прошу ее проверить поставку, но, но мне просто нужен был заложник. Простите. Капрал Сэнджон не может вам ответить. Что? Кто это? Иногда, в поисках правды, нужно пролить кровь. Невинных. Простите Отпустить рядового Саркозина. Ага. Коури этого намада в карцер. Завтра в 7.00 его будут судить, а потом повесят. Лейтенант, довольно. У нас много дел. А теперь поподробнее про этот лост лайк. Да, сэр. Все что угодно. Лейтенант, хватит. Давай. Встань. А, так значит, ты дышишь. Пошел ты! Рад слышать. Значит, еще не сломался. Короче, что надо? У тебя на спине мертвый пес грызущей цепи. Не часто увидишь? Поспрашивал тут узнающих. Я хотел, не знаю, понять, что к чему. Это было при лейтенанте, когда она попала в лагерь. Сдается мне твое? Да, мое. А твою жену? Зовут не Бет. Нет, не Бет. И ты все время искал ее? По Одищу? Ты спросил, что надо? Все просто. На мой взгляд, тот, кто прошел через семь кругов Ада в поисках своей жены, не заслуживает висеть в петле. Стоп, я что-то не понял. Вы что мне помогаете? Ну, ведь тогда вас всех повесят. Мы не вернемся. Полковник совсем рехнулся. Священная война, геноцид это что за херня? А, ну ладно, а куда пойдете-то? Да. да? Махнем прям дарину Давай с нами. Не, Тебе нельзя назад. Тебя приселит на Я месте. без нее никуда не пойду. И все равно надо на север, предупредить, Майк. Нет, уже слишком поздно. Почему? Ночью они зачистили перевал Сантьян. Что? Рано утром колонна выехала на север. Твою мать. Точно не пойдешь с нами? Да, точно. Тогда удачи, Дикенсен Джон. Эй, Коури. Когда полковник спросил про армейскую службу, я сказал, что ненавидел каждую минуту, но может все было бы не так мерзко. Если бы командир был вроде вас. Знаешь, может, еще не поздно. Нужно. Надо вернуться в Лост Лейк. Надо на север. Надо спасти Бухаря, Рики, Байка. Я не могу спасти сам. под воду их я могу спасти. Господи, прости меня, Сара, прости. Я, я не сдался. Я что-то придумаю. Я еще вернусь за тобой, я тебе обещаю. Я вернусь за тобой. Надо на север. По шоссе. Сантим, теперь будь свободен. Да, так быстрее всего. Сантим. Это сюда. На север. Давай! Это все что ли? Куда вы все делись? Ну да, как я и думал. Взрывать придется. Гражданцы расчистили тоннель. Спасибо, Шиза. that Бухарь, ты меня слышишь? Ответь! Бухарь, прием! Тик, это ты? Да, заносите их сюда! Быстрее! Эдди, заносите раненых! Бухарь! Тик, я думаю, что ты жив же... брат! Ты, ты бы нам тут пригодился! Заносите внутрь! Быстрее, быстрее! Давайте! Берегись! Я скоро буду! Я уже рядом! Слушай, к вам едет Шиза! Ему нужен ты! Из-через ворота! Быстрее, быстрее! Пусть попробует тихо. Пусть попробует! Бухарь! Счет. А? Рики, лагерь Лост Лейк, ответьте! Рики, Майк, прием! Где Шиза? Никто не видел Шиза? Мы победили, Точно! брат! Перебьем, все, Где этот хренов Шиза? Да мы тоже искали, никто его не видел. Ну все, погнали уже. Ты расслабься, не уйдет он от нас. О, Дик, слава богу, пошли. Рики, что случилось? Железного майка подстрелили. Чего развалился, лентяй? Я я пришел на рыбалку тебя звать. Чем людей то кормить? Ты нашел ее, ты нашел ее жену свою. Да, Майка, она снаружи. А ты, ты привел ее. Да. И знаешь, я бы я бы ее не нашел, если бы ты не помог. Да. Славно. Славно. Покажи мне ее, не б***ь. Она красотка, раз ты так старался, как, как моя Элизабет. Тише, тише, Майк. Ну-ка, Майк. Майк, тебе надо это принять. Нет, нет, ни к чему. Да, я могу. Итак. Давай, Майк. Осторожно. А, я ведь... Я... Я ошибался, Дик. Нет, нет, нет. Мы все наладим, Майк, когда ты поправишься. А обещаю, я, мы все еще... Я был! Я был неправ! Я был неправ! Рики? Да, Майк, я тут. Я тут. Что это сказать, Майк погиб. Он хотел, он увидел Шиза, когда ополченцы отступали, и, как водится, хотел поговорить, ну, и вот. Я... Заткнитесь! Заткнитесь! Речей не будет! Майк бы этого не одобрил! И у нас тупо нет времени, поскольку вот эти сволочи... Их осталось еще много, очень много! Я был в их лагере, я видел их армию. И когда они вернутся, они прикончат всех вас до последнего. Ну, попытаются. Надо ударить первыми! Эй! Эй, тихо! Заткнитесь! Слушайте! Железный Майк ему доверял, так что и вы тоже должны. Не-не-не, нет, не, ты что? Командиром я не буду. Я не железный Майп, я простой намат. Вот как. Ну, катись. Нет, я. Я вас не брошу. Посмотри на меня. Послушай. Короче, найди буха и отправь ко мне. Смотрите, вот что я нашел в бункере выживальщиков. Это же. Да, именно. Нам нужен грузовик или что-то большое, типа самосвала, и мы навалим в него Нет, удобрения. Ратомания. Да. Смешаем сотни галлонов криозота. Бомба из удобрений. Такой план. О, Господи. Ополченцы превратили весь остров в свою крепость. Гражданские сидят по пещерам. Еще есть рабочие, и те, кто считается неподходящими для службы. И есть арсенал. И гарнизон, прямо за воротами. Ударим сюда и вырвем ополчению самое сердце. А как же Сара? Ну, она в пещерах, которые называют ковчега. Стоп! А с чего ты взял? Что они не убьют там всех вообще, Сару и всех остальных? Я, я не знаю, я не знаю, но после взрыва начнется суматоха. Я побегу, найду ее и выведу, пока там все носятся как полоумные. Поймите, дело уже не только в Саре. Полковник объявил войну нам всем, а за ним стоит настоящая армия. Железный майк и прочие – это первые жертвы в этой войне. А война будет короткой, если мы не нападем первыми. Я не говорил, что план будет хороший. Дик, да он реально дерьмо. Ты со мной, брат? А, я за движуху. Ладно. Но одни мы не справимся. Хорошо. Если кто захочет присоединиться, ставь их у южных ворот. Mm -hmm. Потому что, когда рванет, все ополчение ломанется к главному выходу. Mm -hmm. Нам нужно кое-чем запастись. Вы чокнутые. <гас> Как дела? Отойди. А, Дик. Привет. А, это что? О, его спроси. Ну... Машина же размером с танк. Угу. Я подумал. А почему не танк -то? Твою же мать. Оно что, работает? Сейчас посмотрим. стать удобрения. Маякну вам, как буду готов. Давай. Послужит <звы> долго. А? Как жить тогда? Эй, можешь в другом месте ныть. Лады. До встречи, Дик. Думаю, удобрений должно быть полно на «Ранчо Айрон Бьют». «Ранчо Айрон Да. Упокоителям оно больше не понадобится. Это ведь раньше был гольф-клуб, так? Значит, положено было за лужайками следить. То есть там будут всякие газонокосилки и… Удобрения. Слушай, точно. Я поехал туда. Как расчищу дорогу, сообщу реке, А ты тогда подгонишь грузовик. Хорошо, брат. Конец связи. Бродяги, что вы тут ищете, а? а? Точно, я ведь не все гнезда в этом месте выжег. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Вик, ты, ты меня слышишь? Да, да, Рики, слышу. Я просто спасибо сказать, что вернулся. Еще один трофей. Я просто спасибо сказать, что вернулся и помог нам. Но... Жаль только, что я опоздал. Ты не опоздал. Мы его остановим. Ну, мы остановим Шизу, так ведь? Да, мы его остановим. Я тебе сочувствую по поводу Сары. Не представляю, каково тебе сейчас. Потерять человека дважды. Я ее еще не потерял. Мы делаем охрененно большую бомбу, ты не забыла? Но мы рады, что ты вернулся. Ты нам нужен. Эй, Рики, он.. Фу, он не виноват. Железный майк, в смысле. Он просто.. Он просто пытался сделать как лучше. Я знаю. Ладно. так о чем было речь? Я слышу, но нет давай, давай, давай. Дик, ты меня слышишь? Шиза. Отступаю, я ты не Отлично, брат. Ты на связи. Слушай, я пытался остановить их, честно. Я не хотел, чтобы они убили. Брат. Я не хотел, чтобы вот так все вышло. Капитан, полковник, позывай вас к себе. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армию по ты сам знаешь. Ну, послушай, братан. Какой я тебе братан? Ну ладно, но просто ты должен знать. Когда Коури тебя схватил, полковник а! разверепел. Решил, что она причастна. Он с катушек да, слетел. Хотел убить лейтенанта. Уитки. Но я ему помешал. Ты слышишь, Дик? Я сказал Дик? ему, что это отрава, которую она готовит. Ее можно использовать не только против фриков. Допустим, есть вражеский лагерь, у которого один единственный источник воды. И если вылить туда пару головов яда, может это решит сразу кучу проблем. В общем, полковнику эта идея понравилась. Он назначил меня ответственным за ковчег. Теперь она отчитывается передо мной, Дик. Передо мной. Что тебе нужно, Шизо? Я просто хочу тебя предупредить. Они идут, и их не остановить. Они идут, и на этот раз полковник бросит против вас все силы. Ох. Ну и пусть мы никуда не побежим. И на этот раз мы будем на готове. Слышь, Дик. Капитан, полковник ждет! Да иду я! Выметайся! Дик, мне надо идти, но я скажу лейтенанту Уитекер, что ты передавал ей наилучшие пожелания. Конец связи. что ты подох. А, черт! Нет! Это Орда, это Орда! Надо избавиться от них, иначе когда реки поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи, Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется орда. Орда, Ох. хочешь, мы с реки выберемся к тебе, поможем? Нет, нет, нет. Я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку. Иначе будем друг друга оставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит... Ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, сдавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках коврец. <связь> это вряд ли. ж, мне вообще дала... Ha! Huh.